<связывая> Опа, КС'очка вышла Не правда ли, да? Почти, блин, даже не почти, чуть-чуть больше года прошло С последнего видоса по КС'ке Я вообще офигел, когда это увидел Да и плюс прошло чуть-чуть больше Да, чуть больше недельки с прошлого видоса Это все потому, что вы на меня подписываетесь Продолжайте подписываться И ролики будут выходить чаще, я надеюсь Но не обещаю Но я надеюсь <связывая> Все, подкинул монетку Заметили? Читор Если вы не поняли, то посмотрите на движение его прицела Он же просто идет и целится мне в жбан через стену И пусть меня убивает, такой нацеливается на следующего игрока И такой потом шик-шик И типа он, не он Пёс. Так. где-то. Так, вообще. Где, блин, выход? Где? Чё? Чё? Я слепой, я заблудился. Ну ч ⁇ погнали. ну ка Ой, У-у-у! Чё, Ч чё, чу чу как чу Ты ч ⁇ за нахер? Фак! Ска! Вот козел. Очнись. Опа! Кибершпрот. Это я умею. Шок. Ха-ха-ха-ха-ха. Это а, а, а. умри ты. И... О, хаешка. Ну ч ты там? О, лох! Отвлечение, внимания. Погнали! Положи тюрьму. А, блин, где? Я слепой, а! Почему он подбирал оружие, та? А! Урод! Сктыпуй урод! Есть подозрение на то, что... Четирок? Долго вспоминает, как называется бесконечный прыжок в КС, чтобы показаться умным. Ну да, бы не хопит. Четерок. Ну чё? Где там все-то? Где все, блин? Ну, кто -то подходит. Сквозь стен. Да не видно же было, он тупо навелся на меня. Ну вот теперь начался следующий матч. Начался первый же раунд, в котором я начал тащить просто как боженька. Как бы это глупо не звучало, но все равно. И у меня просто отрубили свет. Звучит как оправдание, но у меня просто отрубили свет. У меня, естественно, ничего не сохранилось. Также в течение дня у меня то врубали, то вырубали свет, поэтому настроение играть вообще пропало, упало и все, и сел. Точнее, вернулся я через три дня. Но тут было тоже не все так просто. Позже объясню почему. Сбрасывай монеты! Так, посмотрим. А! Да ну нахер Эй, заходи А то я что-то ссу Ну-ка а -а Ну-ка, клиентик Что там спрятался? А! -а, -а. Че? Козел Ну-ка Чисто А это ты ниндзя комнатный вообще слился со стенкой, а? Ты посмотри на него Опа, сквозь стены я козел. Иди сюда, какой-то упрыг, Да, На, Фов она поймал. Ну а теперь в чем была интрига. Спустя пару минут игры у меня просто сломался звук. И на протяжении целого часа я не знал, что у меня сломанный звук, поэтому все, что записалось, ушло в помойку. Идем дальше. Я слышал его где-то здесь. Вот он. Умри ты! Че за. Ты другой! Фуск! Напряжное говно. Так, слышу. Вот. Ну давай! Все. Так. Опа, десантура. Мочи, давай, давай, давай. Ну, все. Так, ты Че тут козёл, а? Судит. Блин, сраная перезарядка, а? Где чё? Вот, сейчас я тебя сажу. Я, блин, так сильно напряжен, что у меня сейчас, наверное, труханы лопнут. Козёл. О, нифига, меня там окружили вообще со всех сторон, там. Эда, Я знаю, где сидит эта крысень Да подожди ты, я не за тобой пришел Я вот, ну я туда хотел Да ты откуда? Ах ты крыс Полежи Сосок А! Ух ты! О, ноуст! Как, как он называется-то, Ноусков? Ноусков, он баханул еще, и, блин. Ты охренел? Я еще на 11 месте? Ну, честно. Сейчас мы переиграем. Здравствуй. Братик, вот. Опа. А, это дроба. Ненавижу это говнище. Поси. Опа. Залетел на огонек. А! А! Да считайте, что я мертвый! Да считай, говорю, что я мертвый! Да почему? Сука! <св> Урод, блядь! Ах ты, сука! Допрыгался, придурок привет мои хорошие надеюсь вам понравилось хорошего потому что на меня подписывайтесь не останавливайтесь продолжайте подписываться мне нравится все хорошо мы растем если кто-то от меня ждал кэсочку я надеюсь я тебя удовлетворил потому что ее реально не было год с небольшим ну там год и пара денечков а, что еще а, есть предложение как вам либо записать продолжение метрошки либо поиграть во вторую мафию у меня и то и то есть и в то и в то я хочу поиграть все зависит от вас пишите комменты. Комменты, кстати буду в Вставлять. А я пока пошел придумать название и рисовать превьюшку для этого видоса, потому что я еще этого не сделал. Всем пока!